Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания э, второго расклада. Что делать и как поступить в данной вашей личной ситуации? И это как вот, знаешь, фонарик для отшельника. У нас есть такие раскладики, которые освещают какие-то определенные действия, либо э, не действовать в данный момент времени. Можете загадать один из четырех вариантов на, допустим, если у вас какие-то две затруднительные ситуации, где вы не знаете, как что-то сделать, то, в принципе, можете их и загадать э, на любой из вариантов. Поэтому давайте первый, второй, третий, четвертый здравствуйте кто у нас загадал первый интересный красивый вариант ну давайте посмотрим что делать и как поступить в вашей загадной ситуации. здесь у нас а, находится соответственно рыцарь жезлов король чаш король Пентаклей, четверочка мечей и двойка а, пентаклей ну, давайте так здесь а, по возможности действуйте в своей ситуации не задерживайте очередь как грубо говоря Дорогие мои, правда, то есть здесь как-то вот, вот смотри, здесь у нас рыцарь жезлов, это все-таки такой момент, что надо двигаться, надо идти, надо стремиться, надо хотеть, надо желать, то есть какой-то момент стремления, включите силу свою, включите на максимум каких-то своих возможностей. Поэтому король чаши, король пентаклей. Соответственно, как-то подойдите с этой ситу... к этой ситуации больше, может, даже немножечко с философской такой, с философским некоторым моментом. По королю пентаклей и даже по двоечке пентаклей. То есть здесь даже из подходите с толком к ситуации. То есть здесь надо максимально эм, все возможное сделать. То есть, если вам там хочется как-то двигаться, идти и тому подобное, вперед с песней. Но при этом по четверочке, по двоечке, пожалуйста, о чем-то не забывайте. То есть, возможно, также, что у каждого действия есть свои какие-то определенные последствия. То есть, действуйте, конечно же, да, рыцарь Жезлов у нас тут обычно и говорит. И, соответственно, у нас и короли. Момент о действиях, что надо Если кого-то снабдить какими-то ресурсами Вперед с песней Ну, соответственно, с умом, с толком, с расстановкой Если кому-то помочь Дать какой-то определенный совет Если от вас это, конечно же, просят Либо как-то Преподнести что-то То вперед с песней И, кстати, будьте ответственны за то, что вы делаете То есть здесь На обожур, на просто не, на Абордаж абажур На абажур! Не, на, на абажур! не стоит особо лезть, но на абордаж стоит. Поэтому здесь максимально проявите некоторой какой-то своей красноречивости, своей энергии. Но при этом вот не забывайте каких-то таких... Не забывайте об отдыхе, если какой-то момент сложной работы и тому подобное. Не забывайте, пожалуйста, о работе. Расценивайте свои силы, подходите немножечко с умом и грамотно к определенным ситуациям. Если вам ваша ситуация не требуется особо каких-то действий а хочется как-то пошиковать не знаю полакомиться чем-то либо как-то отдохнуть пожалуйста это тоже я бы сказала то есть немного побыть на лаврах это никому не повредит если вы видите и чувствуете что вам это необходимо если вы при этом понимаете самого себя либо саму себя и если, соответственно, по отношениям к другим людям, то здесь, конечно, будьте более благоразумны, действуйте, но... Не, не, не на горячку, давайте так, даже если тут рыцарь жезлов. У нас тут просто четверочка мечей, что, соответственно, с двоечкой пентаклей. Что не забывайте о последствиях. Не забывайте о том, что кто-то, возможно, должен действовать и причем самостоятельно. То есть вот здесь проявите максимум своих возможностей, но только в определенных ситуациях. Но, пожалуйста, не во всех проявите также свое некоторое благоразумие к ситуациям сделайте все возможное но не забывайте об отдыхе не забывайте о себе не забывайте возможно также о других мужчинах либо о тех кто вам когда-то что-то чем-то а, помогал либо снабжал либо одаривал то есть вот здесь максимум проявите концентрации в определенных, не действуйте слишком горячо, но ну и холодно тут не стоит, если, стоит, если вы думаете, что стоит кому-то отдохнуть, отдохните, правда, никто здесь вам не говорит, что надо прям вот действовать, действовать, но если чувствуете надо, то значит надо. Соответственно, возможно, немного также э, философств... пофилософствуйте над, эти... над этим вопросом, возможно, порассуждайтесь, звесьте все за, звесьте все против, но я бы сказала больше гармонизируйте свою жизнь, если вас разрывают на несколько частей и от вас требуется много, имейте некоторую гармонию внутри себя и при этом гр гр грамотно распределяйте ваши ресурсы, которые вы э, в данный момент, располагать в данной ситуации. То есть я бы здесь сказала как-то э, так. Поэтому грамотно, хорошо, не забываем, если надо отдыхаем, если не надо работы, то есть занимаемся определенными вещами, но я бы не сказала здесь там в точку просто вот. В подвешенной какой-то ситуации нет, немножечко, пожалуйста, не об этом. Отдых и подвешенная ситуация здесь а, различима. Поэтому, дорогие мои, максимум возможностей. Если можете проявить конкретные конкретной ситуации вперед, проявляйте себя, проявляйте на весь мир. Если чувствуете, что запыхались, уже как-то всю сила на износе, то, пожалуйста, отдохните, почуйте немножечко на лаврах того, что вы сделали и сотворили. Поэтому и ко всему некоторое здесь я бы сказала, будьте грамотны в своем вопросе, возможно, просто каким-то вам необходимо, возможно, в некоторых моментах и с некоторыми ситуациями что-то постичь и чему-то научиться. Вот здесь я бы сказала тоже, потому что здесь у нас и рыцарь жезлов, который а, ко всему, вот он, он везде первый, он всегда давит, он везде просто, на всех соревнованиях. И тут же король чаш у нас, соответственно, то есть распределяйте также свои силы, более грамотно, вот, поэтому здесь у нас при этом даже не забывайте о, об отдыхе, не забывайте о том, что надо гармонизировать не только в определенной сфере, но и в другой, то есть грамотно подходите ко всему, поэтому, дорогие у нас, у нас прям жезлы, чаши, мечи, короля и пентакли, прям хорошо, поэтому, вот, короче, как-то. так вопросов у спонсоров нету поэтому спасибо вам давайте перейдем к следующему варианту здравствуйте кто у нас загадал второй вариант давайте посмотрим что делать и как поступить очень интересненько дорогие мои а вот, пожалуйста, не упускайте цель-то из виду, не упускайте какую-то конечную точку. Э, немножечко, я бы сказала, в некотором плане кому-то понадобится некоторая твердость характера и жесткость ума, грубо говоря, в его какой-то определенной ситуации. Я бы сказала, доверяйте своей интуиции, все равно по королеве жезлов и такое, да, если что по королеве поэтому дорогие мои, смотрим в будущее, смотрим на свой опыт, здесь вы возможно опытные в каких-то уже ситуациях, если ситуация у вас для вас какая-то новая, то опирайтесь на свой опыт, конечно же, это неплохо, но дело в том, что вот, ну, не особо зазнавайтесь, не, отсту... не особо, я бы сказала, переусердствуйте, не будьте немножечко скупи, Пердяем, немножечко скучным, немножечко занудным. То есть вот это вот, я, конечно, понимаю, что вы здесь у меня опытные, дай боже, но вот здесь, и, возможно, какое-то некоторое занудство сверху, Сверх какая-то некоторая поверхность э, ко всему и такое некоторое отношение некоторых здесь людей это может сыграть немножечко не в том направлении, в котором хочется. Здесь у нас такая интересная смертушка напротив короля мечей, который может быть очень сильно сухим, занудой и королева жезл за знайками. Вот, поэтому, но здесь вот, смотрите, у нас здесь очень красиво показано, что звезда с троечкой чаши, именно какой-то некий рассвет, а в звезде женщина смотрит именно в сторону как раз-таки этого рассвета, и там же ее звезда. Возможно, ваши планы, то, какие вы преследуете, и то, к чему вы идете, они очень приведут вас к тем, мечтам, которые вы хотите. То есть не всегда это... То же самое, как Илон Маск, да, который добивается своих целей, но разными способами. Поэтому не забывайте, что если вы что-то себе задумали, либо какой-то мечте стремиться, это не значит, что вперед с песней, и вы этого достигнете именно вот по этой какой-то натоптанной тропе. Нет, возможно, для достижения цели вам понадобится и ваш опыт, и ваша некоторая харизма, ваше некоторое откровение и при этом как-то Возможно, некоторым надо людям уметь достучаться до сердца других, чтобы повести за собой, либо чтобы убедить в чем-то, либо убедиться самой. Поэтому, дорогие мои, не забывайте о ваших целях, не забывайте об, о вашем опыте, но не сильно как бы зазнавайтесь, чтобы вот как-то <как> не попасть в такую ситуацию, где надо что-то стирать, либо где надо что-то где надо что-то принимать какие-то серьезные решения, здесь больше, конечно, я думаю, что у многих тут людей надо принимать серьезные решения, я не исключаю, но больше здесь на своем пути основывайтесь, больше на позитиве, на своем опыте. На, на позитивном своем опыте обращайте внимание а также на какие-то добрые моменты в вашей жизни. Не забывайте о своих целях и ваших мечтах. Пожалуйста, потому что каждая мечта может стать реальностью, даже если вы немного повернуты не туда и в данный момент. Пожалуйста, не забывайте об этом, всегда об этом помните. То есть я бы здесь сказала немножечко э, в таком контексте, как у Помните о том, чего вы, в принципе, хотите. Не забывайте, все невозможное возможно. Поэтому, дорогие мои, что каждый раз здесь можно что-то менять и изменяться, тоже об этом не забывайте. То есть вот, вот я бы сказала немножечко как-то так. Будьте в потоке сегодняшних событий, сегодняшних каких-то моделей поведения, либо сегодняшних трендов модно и тому подобное. Не забывайте вот как-то об этом. Но при этом нет, здесь больше, знаешь, троечка жезлов и звезда больше основывается расклад на воодушевлении. Кстати, людей все-таки у нас Смертушка, она всегда играет немножечко не то, что негативную роль, а некоторая роль трансформации. Поэтому когда такие карты, то есть, появляются в раскладе, и, и у нас Король Мечей, соответственно... Это может также показывать о некоторых таких э, моментах, которые ну, сложно дается человеку, либо тех, которые случаются неожиданно, даже в таком плане, если считать короля мечей, не как э, человека. Вот. Поэтому, дорогие мои, вот здесь я бы не считал как человека ни, ни того, ни другого, но как качество только человеческие можно здесь рассмотреть. Поэтому а, всю жизнь меняется, и вы меняетесь, дорогие мои. А, меняйтесь в ногу со временем. Располагайте свои интуиции, не отказывайтесь от своих мозгов, потому что с мозгами и с интуицией да вперед, да с песней. И помните, что все невозможное станет для вас возможным, если вы при этом будете прилагать хоть немножечко каждый день усилий. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант? Ну, давайте посмотрим, что делать и как поступить в вашей ситуации, да? а, двоечка чашка чаш, король чаш, король пентаклей. Вот они выскочили, они опять выскочили. Наша парочка, тройка жезлов и дьявол, дорогие мои. Если что, если доверять, то проверять. Я на надеюсь, вы Помните об этом, это один момент. Если в момент включает себя доверять, не доверять, не знаю, как поступить, и дела с определенным человеком, но дело в том, что в некоторых ситуациях вам без людей, ну никак. Вот здесь да, поэтому для достижения каких-то ваших целей, ваших результатов вам надо подумать о тех, кто вас питает, кто в вашей жизни присутствует. То есть здесь подумайте, пожалуйста, и имейте его во внимание. Возможно, обратите внимание и узор на людей, которые рядом с вами, которые с вами общаются, даже если это подружанька, даже если это друг, даже если это враг, даже если это это родственники то есть здесь надо иметь в виду других людей и чтобы достичь каких-то целей вам без других людей как-то просто не обойтись вам придется иметь с какими-то людьми дело но пожалуйста если вы уже имеете какие-то дела с людьми пожалуйста обратите на них внимание теле они люди которые стремятся чтобы вы как-то росли как-то произрастали цвели и пахли либо они те люди которые вас Наоборот, угнетают, наоборот, делают вас немножечко не таким человеком и вашу жизнь немножечко подпорчивают и тому подобное. Пожалуйста. Поэтому, конечно, доверять здесь людям стоит. Здесь надо со всеми, если что, дружить и даже есть с недругами. <laughs> ну вот здесь ваша какая-то социальная активность. Либо просто обратите внимание на то, что вам немножко надо быть, просто выйти из офиса и побыть где-то с кем-то, либо побыть просто среди людей. Здесь больше какая-то социальная сфера играет значение и большую роль. Если это связано с любимым человеком, обратите, пожалуйста, любимого а, своего человека внимание. Если это касается каких-то проблем, дорогие мои, других, допустим, людей, а, ну, а, чем вы, допустим, подрассуждаете? Если вы как будто, допустим, хотите помочь, то сможете ли вы, его, вы ему помочь, либо нет? Тоже я бы все равно бы сказала, Сказала по двоечки чаш, потому что двоечка чаш это не только любовная любовь, там все дела, все, я его люблю, это касается, это также касается людей, которые просто а, с нами имеют какой-то обмен эмоциями, ощущениями, бытом и тому подобное, это не всегда любовь вообще во, все, во, во всем проявлении но просто я бы сказала задумайтесь также возможно над своим какими-то вещами возможно кто-то вас пленит либо вы сами себя уже плените а не двигайтесь вперед когда уже должны двигаться ну задумайтесь на своем так о своем некотором пути и кто этот путь рядышком идет и вот здесь я бы сказала больше как-то так если никого нету рядом и об этом очень много дум и тому подобное дорогие мои идите обязательно. Не надо думать. Большие думы не особо куда-то приводят. Надо просто идти дальше, жить дальше, стремиться дальше. А уже потом вот всякие вот эти красивые красавцы кого-то подтянутся сами, сами замагнитятся, когда вы только обратите внимание и взор на новые вещи и новые обстоятельства. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, не зацикливайтесь и не будьте в плену. Посмотрите какие-то свои ограничений, кто вас ограничивает, если такие люди есть. Стоит ли общаться с такими людьми, либо стоит ли быть с такими людьми, которые ограничивают. А может, вы ограничиваете себя сами в каких-то вещах и просто не видите какого-то будущего, либо не видите каких-то перспектив? Пожалуйста, подумай, подумайте над этим. И вот здесь бы я бы сказала, если кому-то надо наладить взаимоотношения, вза взаимоотношения, пожалуйста, налаживайте. Но если вам это необходимо, то подумайте, стоит ли. Поэтому вот здесь вот как-то вот, как мысли Аристотеля, прям, хочется сказать, в социальной какой-то сфере, либо сфере тех людей, которые вас окружают. Если нету таких людей, то, пожалуйста, не плените себя и, бу и, бы и не будьте плененными чем-то. Потому что здесь король Пентаклей, все-таки и под ним дьявол, что вы можете, некоторые люди здесь сами пленять самих себя ради каких-то достижений еще большего нахлебничества и тому подобное, жадничества. Поэтому здесь вот, вот как-то так. Возможно, не перегружайте себя и свой желудок, либо желудок своего вашего мужчины. Поэтому, дорогие мои, а возможно, просто следите за этим. Поэтому давайте, дорогие мои, все у вас получится, все у вас будет хорошо, просто немножечко-немножечко здесь надо как-то призадуматься все-таки над теми людьми, кто с вами идет. Возможно, над, те, над, над теми ситуациями, в которые вы попадаете. Возможно, и неоднократно по какой-либо причине. Либо причина это человек, либо причина это вы сами. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам. Вот здесь как-то задуматься больше, чем нежели что-то. И если что, миритесь, давайте жить дружно. Поэтому спасибо вам и желаю вам всего самого наилучшего. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте! Кто у нас загадал четвертый вариант? Давайте посмотрим, что делать и как поступить. Сейчас, сейчас, секунду, что делать и как поступить. У нас тут десятка мечей: четверочка пентаклей, девятка жезлов, колесо, фортуна и шестерочка мечей. Дорогие мои, из каких-то ситуаций. Вот, вот здесь давайте я немного разграничу какие-то такие моменты, но почему бы, собственно, и нет. Дорогие мои, здесь надо какую-то ситуацию и вправду отпустить. Какой-то ситуацию уже пора чего? закончиться. Я бы сказала, закончитесь какой-то ситуации, где пока что вы ничего не можете сделать, а только можете лицезреть и надеетесь на лучший исход, тоже я бы могла бы сказать, но, возможно, дорогие мои, также и другой вариант. Закончите ситуацию, с какой-то ситуацией вы правда ничего совладать не сможете, мнение переменить не сможете, и, пожалуйста, тогда выбирайтесь во что-то новое своими собственными силами. Почему? Все-таки у нас шестерочка мечей преимущественно здесь человек один. Здесь человек, он один, один в лодке, не с помощью кого-то, поэтому я и сказала в какой-то момент, одинокое плавание, отправьтесь. Возможно, кому-то нужно чистейший отдых, либо чистейший э, пере, грубо говоря, перекинуться с одной мысли на какие-то определенные действия в жизни. То есть, дорогие мои, если какие-то у вас непонятные ситуации произошли, которые по какой-то счастливой и несчастливой случайности, то, пожалуйста, если ситуации эти вас не сильно радуют, то, пожалуйста, идите также в новое. Вот что далее, даренному коню в зубы не смотрят, поэтому какой бы подарок был у вас случай бы ни был. Также, дорогие мои, рассмотрите, если какие-то определенные ситуации в жизни рассмотрите свои ресурсы пожалуйста не опускайте руки но при этом э, не вырошите ничего просто отпустите закончите какое-то старое ненужное отбросьте остановитесь на своем лилейте хоть э, лелейте и Охольте то, что у вас уже присутствует рядом, дорогие мои. Но то, что вам что-то подкинет, будет или не будет, это тоже большой вопрос, если мы сейчас немного в такой ситуации, как вот первый такой вариант. То есть здесь, соответственно, то есть холите-лилейте то, что у вас присутствует сейчас уже в жизни. Цените то, что сейчас есть. Если какие-то вас поверли какие-то вещи, которые, в принципе, вас немного морально раздавили, если есть такой момент. Поэтому, дорогие мои, все. Вернется на круги своя И будет новая дорога И будет новая, новый бережок И жизнь продвинется Если какой-то такой момент Тяжелый, переломный здесь настал Поэтому Кольте лилейте И соответственно все пройдет Все, все имеет свой цикл Не, не всегда есть Какая-то жутчайшая полоса Не всегда черная Она и черная, и белая Вот какая-то такая все у нас происходит по кругу, поэтому, возможно, со своим добром стремитесь к новым горизонтам в этой жизни. Также я бы здесь сказала, что все-таки, да, здесь как можно сказать, и как заканчивайтесь какой-то определенной ситуации, где вы уже ничего не сможете сделать и отправляетесь дальше, здесь больше понимаешь, здесь... Колесо и шестерка мечей. Здесь больше говорится о том, что жизнь всегда имеет разные виды красок. И просто надо как об этом напомнить. И просто немного возможно, с чьей-то помощью. Я не исключаю даже и такой момент, а, у вас все изменится, у вас все получится и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, все равно шестерочка мечей там в основе мужчина, и он перевозит все равно ребенка и женщину к новым границам. Поэтому, дорогие мои, возможно, через, без какой-либо помощи, возможно, материальной, возможно, даже физической вам особо не справится. и просто надо это понять, и надо подрассчитать свои какие-то силы на то, что у вас осталось. То есть будьте немножко мудрее в плане того, что у вас осталось расценивайте свои силы на что вы можете потратиться в данный момент а может можете потратиться именно энергетически а на что вы нет будьте немного грамотными в этом чтобы не оплошать либо как-то себя не подвергнуть каким-то рискам. поэтому вот здесь вот какая-то такая ситуация но также все у нас соответственно переменным с переменным успехом выйдите все-таки Я мне я, я, я то, что советую выйти Здесь все равно Здесь вас выведет Какие-то ситуации в вашей жизни На какой-то новый уровень Либо на ту жизнь, которую вы не ожидаете Возможно, что-то новое Просто влетит в вашу жизнь я даже это не исключаю Возможно, что-то новое, неожиданное То есть, возможно, какие-то Определенные ситуации Возможно, животные вам в этом помогут Поэтому, дорогие мои вот, короче, вот я бы сказала, какой-то такой момент, что делать и как поступить. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Я желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.